Да я попробую одну, еще бруты. раз попасть А, там тебе уже новый дали? Да Этот, этот, еще. этот не попадет Этот не И Вот почему он стрелять не У Давай него нафиг Парисы. надо У него ветром кудри, а че это как? -то... <с <с Нифига а себе! О, попал! Как это называется? Эдган фирма. Это пиздка, да? Да, да, да. Предварительно накачка, а как-то мотор. А что, азот нахуй? Ты эту. Слинятка. Можно пожарной части заряжаю Это ты Как американец моя, он даже очки не снимает. Это тут попадет. Надолго по-моему, по ее прилить. Чего ты там не метился? Так, так случайно получилось. Не, не Чего Попал вы, на наверное, не Сильнее. А. Шикарнейший прицел, да? да? Ограниченный. Ага, да? Больше. В этой максимальной. Нет. Охренеть. То есть, в принципе, Нет, Скучно, она попадает и попадает, да? Не спортивный. Пройдет? Нет. Вверх. Вверх. На себя буду. до конца. Дай. Вот. все. Корабель. Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? Пройдет? неделю там Пройдет? Ветер Пройдет? Какой Пройдет? ветер, блин? Нет, кстати, у них это Ветер очень кудрее нет так что можно стрелять О, О, еще пейтономер. еще никто не промазал какая какая интересная штука на самом деле Я они еще глушились я знаю даже куда что лет на бабах. нет я видел что у меня правее когда нажимал было уже видно что пошел шувак бок о. Коль, ну это скучно, не спортивно, правда? Конечно. Знаешь, а? А крапивы так вот нет, не получается. Там один из десяти не попадает. Нет, украпил тоже. Вот круто. А у него чек. Коль, для контроля. Попробуй еще раз попасть. Ну не ну, из он Последний раз приносил этот пистолет. Один 4,5, другой пять с половиной. Нету валов. Там можно Нет, у него накачать нужно... 250 на свет должен атмосфер тоже здесь Ну, его также Блин, и на собственном можем подшивать, подшивать. На, 20, на 10 вытянут, по-моему. там да, У него 20. калибр меньше, по-моему. Нет, это теперь. А максимальный, минус А ты ты то где берешь? Магазин, а, есть, да? Это, нет, же, запрещено нет. его продавать оружие, а пули все продают. И даже эти продаются, ну просто кишащиеся. Кисочек по баллядам, укачает, укачает, ценно,